По исследованию специалистов в области экономики выведено заключение о том, что в двадцатые е годы, по сравнению с предыдущими, самые большие возможности в области инвестирования. Иногда удачно выбранные стартапы дают тысяч, а то и десятки тысяч процентов в год и даже в более короткие сроки. Эти возможности к нам пришли благодаря развитию новой индустрии крипторынка. Технологический рост открывает дополнительные способы умножения капитала и новой деятельности. И как говорится, во времена перемен появляются самые перспективные возможности. Их нужно только увидеть. И мы сегодня поговорим про самые доходные направления в мире криптовалют. Слышали когда-нибудь про Сид Раунд, Приват Сейл, или Паблик sale? Это те этапы, которые криптопроект проходит на пути к лифтингу. Этапы становления токенизированных проектов в десятки раз быстрее производственного бизнеса. И благодаря этому мы видим самые доходные сделки в короткие сроки. К примеру, как в известных площадках вроде CoinList. Она также распродает свои токены на ранних этапах. Только попасть в нее на пресейл могут лишь единицы из тысячи желающих. Но зато какие проценты получают счастливчики. К примеру, Салана на CoinList 24 марта 2020 года продавала свой токен за 22 цента. TH это максимальная стоимость, составляет 260 долларов и это более 100 тысяч процентов прибыли. Давайте по порядку. Какие этапы инвестирования в криптовалюты существуют? Первый этап – это команда разработчиков. Этап, когда команда разработчиков уже имеет первичную модель и идею своего продукта. Имеются исходные показатели и чаще всего на этом этапе разработчики затрачивают собственные средства на формирование проекта. Предположим, это компьютерная игра и для примера сумма собственных вложений в проект команды составила 200 тысяч долларов. Второй этап это seed round. На этом этапе разработчики обращаются в крупные фонды и те рассматривают проект. Такая сделка может проходить даже при наличии у стартапов всего лишь технической или бизнес-документации, а не самого продукта. Плюс у этой продажи самая низкая стоимость за токены, но при этом самый долгий срок разблокировки токенов, от 12 до 36 месяцев. На этом этапе участвуют самые крупные организации. Вот список топовых фондов, которые проводят качественную аналитику. В случае, когда идея кажется перспективной, венчурные фонды поддерживают ее своим капиталовложением. Период заморозки – клип, после листинга токенов – 6 месяцев. Период заморозки необходим для того, чтобы ранние инвесторы не обваливали цену на биржевых торгах. К примеру, объем финансирования на этом этапе может быть около 2 миллионов долларов. Третий этап – это приватсейл. Это приватная оптовая продажа монет, токенов, в которую допускаются только лишь крупные инвесторы. И это также считается максимально ранним этапом входа в долю в бизнес. Детали продажи недоступны для широкой публики, но приват-пользователи могут купить токены с некоторым преимуществом в цене по сравнению с основной продажей Public Sale публичной продажей) И соответственно при выходе проекта на рынок ранние участники получают максимальную прибыль. Можно сказать, что это инвестирование в видение проекта. И участники принимают решения, опираясь на аналитику фондов и собственных. И в этом удобство и преимущество этого этапа. Готовая аналитика, которую легко можно изучить. Обычно минимальный вход на подобных площадках от 50 тысяч долларов. Но представленный ниже нами сервис открывает возможность для самых минимальных входов. Срок разблокировки от 9 до 24 месяцев. Период заморозки отсутствует или он минимальный. Сумма сбора может варьироваться в диапазоне 3 миллионов долларов на данном этапе. Четвертый этап – это Public Sale. Это основной шаг, где могут участвовать все желающие для сбора средств на IO, IDO, IPO и IO площадках. К примеру, такие как CoinList или Dowmaker и другие. Здесь расчет на максимально широкий охват потенциальных инвесторов. И для этого устанавливается минимальный порог суммы инвестиций, что называется аллокация. К примеру, от 1 до 500 долларов на одного человека. Публичный этап, как и приватный этап, проводится с целью повышения узнаваемости проекта и является этапом создания базы клиентов для выхода на биржевую торговлю. Цена токена, как правило, больше в полтора и до восьми раз от цены seed round. Чтобы получить аллокацию, нужно либо участвовать в лотерее, либо покупать токены IDEO площадок. Другими словами, организаторы проводят отбор претендентов имеется быстрый срок разморозки токенов, мгновенный или занимает около 12 месяцев. Сумма приблизительного сбора варьируется около 4 миллионов на данном этапе. На примере токеномики одного из проектов можно видеть соотношение приобретения токенов на всех трех этапах. Syndround это 5%, а Sale 45% и Public Sale это 10%. ICO, IDO, IFO или IO. Пятый этап это биржи. На этом этапе монету можно купить по текущей рыночной цене путем торговли. Privat Sale это наша цель. И вашему вниманию предоставляю абсолютно уникальный сервис Портал Legends, созданный для совместных покупок токенов или криптовалют напрямую у разработчиков крупных международных криптовалютных компаний на данном этапе «Приватсейл». Причина создания подобного сервиса – это удобство и возможность зарабатывать несколькими способами. Основная идея – это совместная покупка токенов. Мало кто из людей имеет технические или финансовые возможности для участия на подобных приватных распродажах. А также мало людей разбираются в этой нише. Причина проста – все известные приват-площадки имеют исключительно частный характер. И не платят за рекомендации. Так какая же потенциальная доходность? Обратите внимание на уже существующие показатели доходности прошедших проектов, в которых наша команда принимала участие. Показатель ATS – это максимальная доходность, и по ней мы будем сверяться. Проект Chill дал на максимальном пике цены 10 700%. Проект Sidus принес 10 200%. И игра Battle Saga принесла 550%. Есть проекты, которые еще в процессе развития, и их прибыль еще не зафиксирована. Но это вопрос времени. Полный список проектов вы можете посмотреть здесь в таблице. Поставьте видео на паузу и просмотрите. Давайте посмотрим, как выглядит детально развод токенов и какой ежемесячный доход они могут принести. Вы взяли долю в общем пуле на 1000 долларов. Итого плюс-минус год вы получаете 3300 долларов, минус 10% комиссии, что дало вам 3000 долларов чистыми. Здесь мы можем увидеть ежемесячное начисление на ваш кошелек токенов компании по 10% каждый месяц. Пример второй, более прибыльный. Вы приобрели в закупке монет на 1000 долларов. Итог, за плюс-минус год вы получили 12 300 долларов, минус 10% комиссии, что принесло вам 12 000 чистой прибыли. В этом примере этапы месячной разблокировки монет находятся в другом процентном соотношении. И рост стоимости монет на бирже тоже указан больше предыдущего варианта. Данные примеры несут ознакомительный характер. Как работает команда Legends? Заключаются контракты напрямую с разработчиками крупных криптовалютных проектов на начальном этапе развития. Другими словами, то, что возможно для крупных игроков, стало возможным для нас, посредством складчины в единый пул. Создание пулов не является новшеством, однако наше преимущество – это полная автоматизация всех бухгалтерских и математических действий. Плюс минимальные условия участия, плюс высокоприбыльная партнерская программа. И все это дает огромную выгоду для участников проекта «Легинс». Также это первая площадка, предоставляющая обучение и многоуровневую партнерскую программу для всех ее участников. Также преимуществом клуба является, первое, удобный личный кабинет у каждого участника клуба. Полное сопровождение и обучение, инструкции по созданию кошельков, возможные сессии с разработчиками токенов и руководством сообщества с разборами текущих вопросов. Третье. Доступ к токенам будет у вас. Монеты будут рассылаться вам на ваш личный метамаск. 4. Сервис имеет команду профессионалов. Это организаторы платформы и аналитики с большим опытом для подбора криптопроектов. И не обязательно иметь экспертность в данном направлении. Наши аналитики подберут первоклассный проект для сообщества. Исходя из этого, вы сможете выбрать, участвовать вам или не участвовать в совместном пуле. 5. Интенсивность. План сообщества находить от 1 до 4 и более в месяц сильных фундаментальных проектов для совместной закупки. 6. Это минимальная сумма участия в данном проекте. От 200 долларов до 10 тысяч долларов. О том, как работает партнерская программа и какое вознаграждение вы сможете получать, узнаете в следующем видео. Для дальнейшего участия в сервисе обратитесь к человеку, показавшего вам это видео. И добро пожаловать в Legends!